Опять новости, ну ладно, давайте расскажу, что там нового в июне. Вышло обновление для нашего любимого блендера. Добавили Light Groups, позволяющие рендерить разные источники света по отдельности. Появилась возможность писать кистью в режиме скульптинга. Для Linux на видеокартах от AMD теперь можно рендерить с помощью видеокарты. Добавили поддержку размытия для симуляции газа. Появилась поддержка формата WebP, добавили новый модификатор Envelope для Grease Pencil, с помощью которого рисунки можно сделать визуально похожими на наброски. Конечно же есть много-много чего еще, полный список изменений можете глянуть по ссылке в описании. Вышла Plasma 5.25, у меня уже есть обзор на эту версию, если кратко, то в этой версии улучшили управление жестами, сделали сенсорное управление чуть лучшим, добавили плавающую панель, и еще адаптивную смену цветового акцента на основе фона рабочего стола. Внезапно, проект GNOME получил поддержку в размере 10 тысяч долларов от Microsoft. Якщо ктось не знав, у Microsoft е yeah, Microsoft Foss Fund, де вони, дают гроши, ризным вильным проектам за открытым кодом Без каких-либо церемоний Flatpak освежили свой логотип? Конечно, многие согласятся, что логотип Flatpak выглядит довольно устарело, и ему нужно было обновление Новый логотип был упрощен, теперь выглядит более современно и может использоваться во всех сценариях размера и контекстах визуальной сложности. AMD открыла исходный код FSR 2.0. Если кто не знает, FSR предназначен для увеличения качества изображения в играх, при использовании низкого разрешения он преобразует его в более высокое разрешение. По сути, это альтернатива технологии DLSS от NVIDIA, только с открытым кодом. Вышло обновление рабочего стола Cinnamon, версии 5.4. Нововведений тут интересных нет, в основном всякие исправления багов. Очень странно, что баг с отсутствием скруглений внизу окон так и не исправили. Почтовый клиент для Android K9 Mail присоединился к проекту Thunderbird, в итоге на основе K9 Mail будет создана версия Thunderbird для Android. А еще, вышла 102-я версия Thunderbird, в котором были сделаны разные улучшения в интерфейсе. Компания System76, которая делает компьютеры на Linux и дистрибутив PopOS, решили открыть магазин в Европе, настоящий, до этого они вроде как только через интернет продавали свое оборудование. Федора Fedora 37 наконец-то может появиться поддержка FlatHub, это пока что находится в обсуждении, но я думаю, что все же это будет, ведь это самое адекватное решение, которое они могли сделать. Еще вышла плазма Mobile 22.06. Как всегда ее до сих пор пытаются довести до ума. Но все, это конец, пока.